Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера и я фанатка осеннего декора. В этом видео я расскажу 5 способов, как украсить интерьер осенью. Первый и самый простой способ это разложите подушки на диван. Какие-нибудь яркие, сочные или с осенней тематикой, например, с листиками или с тыквами. Чередуйте подушки однотонные с подушками с принтом, тогда ваш интерьер будет смотреться еще более выразительно. Если у вас уже есть подушки, то просто замените на них чехлы. Осенний букет. Цветы, настоящие или искусственные, всегда придают интерьеру какое-то праздничное настроение. Цветы можно купить у бабушек на рынке. Осенью они создают всегда такие яркие букеты из разных осенних цветов. Или выбрать такой искусственный букет, который точно у вас простоит весь сезон. Ну а можно пойти в парк, набрать много ярких красивых листьев и поставить их в вазу. Гирлянды. Это мой любимый вид декора. Можно выбрать вот такие с листиками, как у меня за спиной. А можно светящиеся в виде тыковок или желудей. Из гирлянды можно сделать красивый веночек и повесить его на стену или на дверь. Тыквы. Для меня тыквы – это символ осени. Большие, маленькие, декоративные. Ими можно украсить стол или полочки. Если вы живете в частном доме, можно как-то разложить их у входа. Ну а самые оранжевые – приберечь для Хэллоуина. Ну и пятый способ – это создание композиции из того, что дарит нам осень. Можно взять какой-то декоративный поднос, поставить на него вазу с цветами или с листьями, разложить овощи и фрукты, добавить шишки, каштаны, желуди. Такая композиция будет вас радовать весь сезон. Еще один способ – это поделки детей. Осенью дети всегда приносят из детского сада какие-то интересные поделки из листочков или из природного материала. И вот ими я украшаю такой небольшой уголочек на кухне, и они меня всегда радуют. Поделки можно делать и совместно с детьми. В моем инстаграме в моем телеграм-канале есть несколько постов, посвященных этой теме. Ну а декор, о котором я рассказываю в этом ролике, есть на моем сайте всевдом.стор, где я собираю самые лучшие предметы мебели и декора, представленные в крупнейших интернет-магазинах. Я желаю вам получить огромное удовольствие от создания осеннего декора в своем доме. Ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи в следующих видео. Всем пока!